Привет любители трейдинга желающие зарабатывать своим умом это канал самообучения трейдингу разберем очередной торговый день в области 73 900 находится уровень видим небольшое повышение объемов и реакцию цены цену не пускают ниже также выше находятся стопы выставляем лимитки на покупку забрала нас на два контракта стоп лосс был маленьким можно было зайти по рынку еще одним контрактом, но быстро не сориентировался. Слева сделка торговала отбой от уровня, забрал первую цель, цена вернулась, выбила стоп-лосс и зависла, после чего было принято решение торговать пробой, плюс снизу были собраны стопы, а сверху, как мы уже отмечали, они все еще стоят. Она пошла, забираем первые цели и выставляем лимитки на перезаход, там где мы ожидаем остановку цены. Это естественно ретест уровня. Поставляем вторые цели по тому же принципу на уровня. Цена не доходит пару пунктов резко дергается, ожидая, что заявка исполнится. дышались второй заход опять несколько пунктов, а точнее один пункт и опять не доходит. перенос профит поближе Третий заход это живой рынок и реальная торговля. Вот такие случаи бывают. Пошел откат, считаем, что вторая цель отработалась, передвигаем профит на третью цель. Выбивает стоп, несмотря на закрытие сделки по стопу, заработать в ней удалось. Далее неинтересная сделка, где нас просто переехала. Получили убыток, но это убыток согласно нашим рискам, которые мы безболезненно можем получить. И финальная сделка на сегодня, которая была перенесена через вечерний клиринг и оставлена без внимания, так как у меня уже была ночь, я выставил лимитки и пошел спать. А чтобы вам не проспать новые сделки, подписывайтесь, ставьте лайк, изучайте трейдинг с практической стороны. Результат сделки положительный, закрытый по стопу. Торговля сейчас сложная, потому что рынок в глобальном, в таком вяло нисходящем тренде. Принцип моей торговли, думаю, понятен, познавательного просмотра.